По поводу нашего комьюнити. Что мы делаем? Мы создаем площадку ценных идей и знаний, на которой будет появляться масса полезнейшего контента и сущность. Самые несекаемые сокровища на планете в недрах человеческих умов. Эти сокровища необходимо отрыть, паковать и продвинуть на рынок. Эти все сокровища превращаются плавно в стартап. Самая лучшая почва для инвестиций навсегда. Каждый год будут появляться новые тренды. И вопрос держать руку на пульсе и быть на трендовых ловах. Тренды это же и есть стартапы, с этого то все начинается. Кто-то родил идею классную, кто-то его продвинул, и потом пролетела целая тысяча на этой волне. Мы станем продюсерами целого потока новых монет в криптоэкономике и владельцами крутых портфелей с реальными ликвидными токенами и коинами. Они а с той ваты, которая сегодня есть в криптоэкономике. Мы запустим, например, э, за пару лет 100 идейку через нашу площадку. Это все будет децентрализовано на блокчейнах, через ICO. Как мы сильно повлияем на криптоэкономику. У нас с вами рождается целая артель тысячи тысяч будущих миллионеров. Ребят, вот это понятно?